Друзья, приветствую вас! Вы на канале DeepFishing Я сегодня проснулся в 4 утра Пошел поймал судачка Небольшого вот. э, Хочу приготовить из него хе Показать, как его можно приготовить Даже на рыбалке Ну, ветер сильный Так что извините, если что, звук там сильно будет Плохой, не обижайтесь Я его не буду ни потрошить Мне просто надо сделать из него филе Так что я буду его резать по спине. Срезаем по хребту его. То же самое делаем с другой стороны. нашей части, филешки, теперь нам надо отделить филе от шкуры, я делаю это с хвоста, потихонечку отрезаю вырезаем филешку по шкуре что вот у нас получилась одна шкура сейчас мы определем немножко возьмем тарелочку и будем филе нарезать на тоненькие полосочки мы порезали филе, у нас вот такая чашечка получилась, столько рыбки, теперь мы нальем сюда уксуса, уксуса где-то пол рюмочки. где-то получится 25 грамм 9 процентный. Соли. Соли щепотку, чтобы не пересолить. Вот, хватит. Ну, когда мы перемешиваем, мы видим, что уже мясо начинает белеть. Так, мы его присолили. Вкус попробовали, нормально. Соли нам больше не понадобится. Рыбу пока оставляем. Так, теперь нам еще нам понадобится лучина. Мы нарежем полукольцами. нарезали и мы его сюда покрушим. Перемешаем. Ну сейчас отнесем, поставим на часик на два, пусть она настоится. Потом добавим туда морковку и приправ Пока наша рыба маринуется, мы сейчас немножко чухнем морковку. Морковки много не ложу, вот так вот это. Мы сейчас ее поджарим. Нальем масло. Наливаем грамм 50 масла, нам ее нужно накалить и обжарить немножко морковку. Морковочку прожариваем, чтобы она до полуготовности была. морковка поджарилась теперь мы в большую посуду высыпаем нашу рыбу с луком мариновой ну и сюда уже заливаем нашу морковочку И добавляем специи. Черный перец, молот. Перец красный. clene de tomate querimes outro número накрываем крышкой и пусть она на часа 3-4 постоит